На улице у нас дождь, сыра, но зато мороза нету. Поэтому я в сарае открываю двери, потому что жарко. Сараи все четвертя я сделал, окна сделал хорошо, а козырьки еще не сделал. Хочу этим заняться. В сарае у нас получается тепло и сухо. Нету сырости, нету конденсата, нету, как мне писали, у тебя вата напитается водой и будет все стекать и ОСБ от сырости покрутит, оно вот так будет буграми, повыпирает, а с ваты, которая на потолку под пленкой, будет капать вода. Так, ну давайте попробуем, вода капает или нет. Куда нам подойти? Давайте сюда. Только пыль летит. Нету сырости, нету аммиака, нету никакой воды. Ну вот сюда зайдем над этими кашалотами, вон столько паутина висит, О, видите паутина сколько висит от кормов, сухая паутина висит и все и пыль от комбикорма, без принудительных вентиляторов и я уверен запусти сейчас еще столько же голов сюда и будет так же самое. единственное что надо будет сделать когда запущу еще столько голов открыть какую-то вытяжку или эту или ту крайнюю сейчас я их две закрыл оставил одну центральную Сараи просто нормальная сухая ништы не, не но подобная атмосфера Вот, нигде на потолках капель не висит, хоть мороз. но вот это мухи пообгаживали, вот именно вот этот край. Хоть мороз, хоть сырость на улице, в сарае сухо, тепло, уютно, хорошо. Почему так? Объясняю. Во-первых, сам по себе сарай очень теплый, теплее, чем вы сделаете шлакоблока с кирпича, если стенка в кирпич, этот сарай получается потеплее. 10 сантиметров пенопласта плюс два утеплителя с отражателями плюс двух сторон, ну, с двух сторон металл. Стенка не промерзает, стенка теплая, но это сэндвич панель только вручную сделанная, то же самое. Взять, допустим, сарай, как у меня из, есть сарай для отъема, там из шлакоблока, тут холоднее, там надо все время топить, потому что камень, камень, бетон, оно все передает холод, а здесь холоду передаться не через шо, получается стенка теплая, 10 сантиметров, ну если быть точным, 12 сантиметров стена, 12 сантиметров утеплителя и плюс потолок, ОСБшка, вата и пленка я по-моему мы пленку натягивали сначала с нижней стороны а потом ОСБ крепили вместе уже с ватой так что все ваши предсказания что вата питается водой будет течь Капать сваты, О.С.Б. прогнется и так дальше ничего подобного. На металле, кстати, металл э, тоже нету конденсата. Стены без конденсата. О, паутина, видите? О. пыль. Стены, а у вас кирпичные стены. Если вы закроете плотно двери, у вас они будут мокрые. Правильно? Правильно. А знаете почему? Потому что температуру теплую кирпич, шлакоблок не держит. Что-то подобное это газобетон. Да, он теплый, но опять, если ложить по уму, ложить как мы ложили просто на цемент, ну там шов в сантиметр, два сантиметра, где больше, где меньше, когда сильные морозы, промерзают вот эти все цементные швы. А так он, да, теплый, но пропускает, получается, швы. Изморозь, и так прям на всех швах изморозь. Где газик, газоблок, все нормально, а где шов, все измороз, синий, не померзшее. Это когда сильный мороз, это минус 15 и больше внутри. Этот с кирпича, я вообще молчу, это вообще самый холодный, что есть, вот этот маленький. Он только летний, летне-весенний. А так уже осень, зима, я туда даже не кого-то самый холодный из кирпича. Вот этот красный сарай, он снаружи в пол кирпича кирпич красный, а внутри ракушка и воздушная подушка. А он теплый, да, я не спорю. Вот он приравнивается к пенопласту к моему сараю, что 12 сантиметров утеплителя. Тот шлок обычный, дальше холодный сарай, надо поддерживать все время температуру, то есть топить. Ну, думаю, так. Полы залиты здесь бетон, на утеплитель, на утеплитель, забыл, как называется. Ну, там есть ролики, посмотрите. Так же само вот это ушел кричит, чтобы пришел в сарай так же само здесь вот так сделано USB снутри ну это везде такой сарай это просто перегородку мы сделали типа как предбанник котельня USB, -шка, USB обклеена потолочной плиткой так сделано в сарае а здесь просто USB ну тут не сарай поэтому тут и так пойдет тут даже нет и фронтоны так само сделаны утеплитель USB и так дальше вот этот фронтон идет же в кабинет так он и остался а вот в кабинете поклеили эту потолочную плитку на потолок и все. в кабинете заливали полы и мы с Саней заливали сначала уложили пенопласт 10 сантиметров у меня его осталось еще наверное квадратов 30 или больше этого 10 сантиметрового пенопласта и мы вложили сюда десятку пенек и заливали слой сантиметров 5-6. Ну это чисто для, для ходьбы. И пол такой, ну как знаете, как пустой внизу. Ну на пенопласте, но зато теплый. Вот так и выходит. Тут окно еще и не закрывачек нету, ничего. Вот, вот так. Раз. Вот стенка получается. 12 сантиметров я замерял два утеплителя по десятке по 10 миллиметров ну там и 10 сантиметров пенопласт сейчас такой сарай строить дорого я все это делал до подорожания когда металл когда я брал пенопласт по 600 гривен куб это если десятка то 10 листов по 60 гривен лист метр на метр 10 сантиметров толщина 60 гривен я брал лист один металл брал по моему по 100 вот не ли 140 или 135 1 метр на два если они что есть там все в видео я накладные показывал когда закупал этот металл внутри я поставил чуть толще металл снаружи тоньше окна все я купил за копейки это холодильник двери с холодильников витринных спивных там и так дальше с напитков у меня еще штук штук 12 есть таких окон лежат может пригодятся ну а так так друзья ну и теперь о расходы на корма у меня заканчивается дробленка надо начинать Дробить вот этот ящик и мешать гровер, старт. Ну старта сейчас нет, а вообще так мешаю. Гровер, старт. Что получается? Вот что получается, вот таблица. Стартовый корм у меня стоит, вот у меня на 100 килограмм старта уходит 75 килограмм зерновой по 4. Я все считаю, как я беру. Ну то есть вот я брал вот эти вот, к примеру, вот эти зерноотходы по 4. Есть у меня, который брал по 360, но я вам читаю те, что по 4. Те, что по 4 я брал. 75 на 4 300 гривен. БМВД мешок, это в общей сумме будет 100 килограмм готового корма старта. Мешок 870 гривен. Итого 1170, это 100 килограмм корма. То есть 1 килограмм старта мне выходит 11 гривен 70 копеек. Но старт они едят, как, как вы все понимаете, там до 25-30 кг живого веса немного. То есть вы забираете поросят, в идеале килограмм по 10, а если очень хорошо, то и по 12. И кормите до 25-30 кг живого веса стартом. Дальше я перехожу на гровер. Гровер. Пшеницу я покупал 4, сою покупаю на данный момент 16,60, премикс водолага 1 килограмм выходит 50 гривен 60 копеек. Это все на 100 килограмм корма. Считаем гровер. Когда я замешиваю гровер, я, даю, я на 100 килограмм даю 79 зерновой группы, ну в моем случае пшеница, у вас может быть ячмень, пшеница, кукуруза по 4, это 316 гривен сои 17 килограмм на сотню готового корма она стоит 1660, того получается соя 282 гривна премикс водолага 4 килограмма это на 100 килограмм по 50,6 202 гривна того 100 килограмм готового корма 100 килограмм стоит мне 800 гривен цена за 1 килограмм готового корма 8 гривен на 1 кг живого веса вам надо потратить 2,5 килограмма корма вот же я написал это до 130 кг живого веса я думаю так вам будет понятно я думаю, будет понятно. Такие вопросы. Там можно же было пшеницу продать. Можно было, но я не дурак. Я вкладываю пшеницу дальше в свой бизнес. И получаю от этого еще больше. Я вам скажу, конверсия и 2,5. Но это такая. Есть и намного ниже. Это все зависит от того, какой у вас гибрид. Что за поросята. Если у вас эвка покрыта дюрком то у вас конверсия будет до 125, до 130 ниже, чем вот это я показал, 2,5. Если у вас поросята не пойми что, не пойми какие и так дальше, у вас конверсия может быть и 3, и 5, и 6, и 10, потому что оно не растет. Это правда, как бы что ни говорил, но у тех поросят, как мы называем там, ой, пароведы не туда-сюда, у них нет вот этой ваги. Гена роста. Но ну, нет вот этого, знаете, как как бы вам объяснить. Вот я знаю, есть поросята с хорошей энергией роста, а есть очень очень тугой энергии роста. Это ну это есть. Это такие поросята, они тупо не растут. Если поросята у вас хорошие, генетика хорошая, это на что вы можете рассчитывать. Если вы придерживаете всех Правил начали там допустим стартанули стартовый корм и потом пошли гровер гровер можете идти аж до конца до 130 не надо переходить на финиш ничего вы там сильно не сдешевите там оно плюс минус или съедят больше ну там будет чуть дешевле или пускай так и остается ничего там и получаем получается если мы вырастим поросенка 130 кг, мы его можем продать, ну, допустим, как я продаю, ну, 9-9500. Там в зависимости от толщины сала и насколько выход мяса. Ну, я так, приблизительные цифры. Если я продам сам 9-9500, 130 килограммовый. А если я сдам на данный момент по 50, по-моему, андуха берет сейчас, то 6,5 тысяч. А затраты на этого поросенка 325 килограмм по 8 гривен 2600. То есть 130 килограмм, 130 килограмм умножаем на 2,5 готового корма. Выходит 325. 325 умножаем на 8. 2600. 2600 затрачиваем. Берем, если сдаем, 6 и 5. Если продаем сами, берем 9. В хорошем случае 9 и 5. Вот так. Думаю, это я уже начал, посчитал неправильно на 130 килограмм. Ну, тоже такой я заново вот так думаю все объясню коротко понятно и доступно вы скажете а что ты сюда не считаешь электроэнергию трудозатраты купить поросенка я считаю у себя как у меня у вас вы может пшеницу берете сейчас на данный момент там по 8 по 750 я беру стараюсь конец июля август и желательно на весь год. Я взял на весь год. И я купил по сезону. И кормлю весь год до следующего сезона. Я стараюсь так. Я рассказываю как у меня. А там уже как у вас. По чем вы берете. Вы уже себе умножаете. Просто здесь добавляете. Не 4, а 6. Я вам говорю как у меня. Вот У меня есть чем кормить. Я рассказываю сколько у меня затраты на данный момент может не может короче друзья так все узнавайте узнавайте везде у BMW и если вы сами делаете корм из премикса решает друзья решает соя вот у бмвд она идет наполнитель в основном 90 процентов идет соевый шрот готовом корме у вас дома решает только соя если она так сказать скромно то и весь корм такой соответственно будет не питательный это мы ну я даю под премикс водолагу не надо давать ничего не ни подсолнечную макуху ну обычную макуху ни подкислители ни кальций ничего не надо просто вот я вам сейчас рецепт покажу О, вот как я кормлю это я вчера про глистогонил записал порошком про О. Всем пока!